Итак, уважаемые коллеги, здравствуйте. Наше сегодняшнее мероприятие, которое организует государственное бюджетное учреждение региональный центр развития и образования, это региональный семинар по теме «Организационные и технологические вопросы ведения электронных дневников и журналов». Мы планируем его провести в течение полутора часов. Если получится более оперативно, оставшееся время останется у нас на вопросы. Кроме того, если какие-то вопросы нам не удастся обсудить в ходе отведенного времени на, в рамках этой интернет-защадки, в рамках вебинара, мы продолжим обсуждение в чате, где мы уже привыкли работать с вами с прошлого года. Итак, я повторюсь сегодня по тому вопросу, который начат нами с вами в прошлом году, в прошлом учебном году. В, мар... в апреле месяце мы проводили с вами вебинар и обсуждали электронную, как нам перейти на электронную услугу, предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в дневника и журнала успеваемости и ее использование образовательными организациями Оренбургской области. Мы с вами делали акцент на то, что руководствуемся постановлением правительства Оренбургской области от 14 января 2014 года. Это номер 5 когда была введена в промышленную эксплуатацию или автоматизированная информационная система государственные и муниципальные услуги в сфере образования Оренбургской области. Сокращенное ее название АЭС ГОМУСО, которое часто звучит в нашем с вами общении. Одной из подсистем АЭС являются электронные услуги Оренбургской области в сфере образования. Услуги оказываются через единую систему межведомственного электронного взаимодействия СМЭФ. В соответствии с постановлением правительства Оренбургской области от 15 сентября прошлого года, это 676 П, разработан типовой административный регламент оказания услуги, предоставляемой муниципальными общеобразовательными организациями, предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведения дневника и журнала успеваемости. Должна напомнить вам, кто среди нас есть новички, то что единая точка входа организована через региональный портал. Это портал электронные услуги Оренбургской области в сфере образования. идут http.edu.org.ru, где вы сразу попадаете на тот сервис, с которым мы с вами работаем. Напомню, что в декабре 2017 года в режиме апробации с нами работали 15 муниципалитетов Оренбургской области. В эту апробацию были включены город Оренбург, Орск, Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк, Медногорск, несколько городских округов – Абдулинский, Гайский, Кувандыгский, Солилецкий, Сорочинский, Яснинский и три сельских муниципалитета – Бузулукский, Оренбургский, Саракташский. Режим апробации проходил под контролем Правительства и под контролем Министерства образования Оренбургской области. То, что получилось в режиме апробации в феврале месяце, Галина Ивановна Сафонова докладывала на заседании комиссии при правительстве Оренбургской области по использованию информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области и подведомственных им учреждений. Все этапы, которые были выполнены, были озвучены на этом мероприятии. И далее мы с вами построили в рамках плотного режима в конце учебного года несколько мероприятий, которые нами были выполнены. В протоколе мы руководствуемся протоколом номер 11. Это протокол заседания Комиссии при правительстве Оренбургской области по использованию информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области и подведомственных учреждений, которое, заседание, прошедшее 26 февраля 2018 года. На этом заседании Галина Ивановна, первый замминистра Оренбургской области, Доложила о результатах перевода в электронный вид услуги предоставления информации о текущей успеваемости учащегося, ведения дневника и журнала успеваемости и ее использования образовательными организациями Оренбургской области. Был принят к сведению ее доклад по этому вопросу. Было рекомендовано... УМСУ обеспечить подведомственными общеобразовательными организациями, не завершившими переход на использование услуги электронный дневник до конца 2017 года, предоставление гражданам услуги в электронном виде. Эти образовательные организации были перечислены в этом протоколе номер 11 в приложении номер 17. Прошу вас обратить внимание, что среди ресурсов, которые мы для вас используем, Любезно расположили, разместили для скачивания. А есть этот документ, если кто-то с ним еще не знаком, у вас его нет под рукой. Протокол номер 11, он так и называется. Смотрите, пожалуйста, скачайте. И в приложении 17 к этому протоколу перечень школ, по которым мы через некоторое время с вас запросим предметно, насколько эти школы выполнили то решение которым который было им дано то есть перешли ли они на госуслуги третьим пунктом Протокола номер 11 заседания комиссии при правительстве был такой. Утвердить административный регламент предоставления типовой услуги, предоставления информации о текущей успеваемости учащегося ведения дневника и журнала успеваемости, подготовленный Министерством образования Оренбургской области. Административный регламент был подготовлен при нашем участии и утвержден. Он должен был быть передан вам для работы, и каждый руководствовался этим регламентом. Если у кого-то его не достает, мы постараемся вам его повторно еще раз направить. Министерство образования Оренбургской области было рекомендовано сформировать по согласованию с Департаментом информационных технологий утвердить план перехода до 1 сентября 2018 года всех общеобразовательных организаций области на предоставление услуги «Электронный дневник» через портал «Электронные услуги Оренбургской области» в сфере образования и «Единый портал госуслуги и муниципальные услуги». Это мероприятие. В этом году активизировано, план перехода до 1 сентября предоставлен и в настоящее время Елена Львовна Калиберда проговорит более детально после меня о том, какие мероприятия нами обозначены и согласованы с Департаментом информационных технологий. Также необходимо было внести изменения с постановление правительства Оренбургской области от 15 сентября 2017 года, включив в перечень услуг, оказываемых образовательными организациями в Оренбургской области, следующие услуги. Прием заявления для поступления в образовательную организацию дополнительного образования и прием заявления для поступления в образовательную организацию среднего профессионального образования. Срок май 2018 года. Мы направили свое согласие на то, чтобы эти услуги были включены в перечень, в настоящий момент проект постановления правительства разрабатывается на уровне, на уровне правительства, специальными отведенными для этого людьми, отвечающими за это направление деятельности. А я хочу остановиться на том, какова динамика работы в рамках того сервиса, с которым мы с вами работаем. То есть на портале «Электронные дневники, электронные журналы» по дате с 27 февраля, когда мы первый раз докладывали о реализации перед правительством и по 1 августа текущего года, 2018 года, Посмотрите, пожалуйста, как выросло число педагогов с 1200 человек до почти более чем 4,5 тысячи педагогов, которые выставляют в журнал хотя бы одну отметку. Такова статистика по динамике продвижения и работы педагогических работников. Число родителей, обучающихся. В общем контексте от 371 в феврале, в конце февраля, до 3772 на начало августа, по настоящий момент. Общее число заходов, входов в электронный дневник. 13 тысяч было с небольшим в феврале, а сегодня у нас 166 тысяч с половиной. Общее число входов в электронный журнал было 104 тысячи, теперь 516 399. Как мы видим, цифрами, в цифрах вроде как у нас идет продвижение, но о качественном формировании мероприятий перехода на эту услугу нужно говорить более детально. Отметить 6 муниципалитетов по состоянию на вчерашний вечер, 13 августа, 18.30, что шесть муниципалитетов ни разу не заходили в эти ресурсы. Это Матвеевский район, Адамовский район, Кваркинский, Шарлыкский район, Бугурусланский район и Северный район. Просим после этого вебинара дать объяснение этому почему до сих пор вы не начинаете работу. Ну и мы как бы посмотрим еще на план действий, который вы предоставили, чтобы можно было соотнести ваши планируемые мероприятия с тем, что а, видим в реалии. Коротко о том, что у нас происходило и о том, что мы планируем сделать, я проговорила. Благодарю вас за внимание. Передаю слово... Ирина Левввловна Калиберга. Для начала хотела вас ознакомить с программой нашего семинара. Еще раз мы привлечены к организации ⁇ Политические вопросы ⁇⁇ Ведение ⁇ Семья ⁇ Мифос журналов ⁇ У нас сегодня будет несколько выступающих. Начала, открыла вебинар Вервана Ивановны Фёдовой. Я продолжу поднятую тему. И далее мы заслушаем докладчиков из территории. Татьяна Васильевна Шеврина из 45 района, Русына Наиловна Баталову из Сорочинского городского округа, Галину Геннадьевну Тренкину из города Божилука. Они поделятся своим опытом внедрение электронных объединков и журналов. И, и далее разговор продолжат Чернышов Сергей Иванович, руководитель Остропульска и Тимченко Леонид Анатольевич. Ну, а теперь продолжим с вами беседу о, о вопросах перехода на Электронные дневники и журналы в Оренбургской области. Как сказала Вера Ивановна, этот процесс у нас уже запущен с декабря прошлого года. В апробации у нас участвовали 15 муниципалитетов. Но, кстати, кроме этих 15 появились и в других муниципалитетах добровольцы И вот на этом слайде вы сейчас видите результаты на 1 августа. И синий, синий график это число педагогов, которые выставили в журнал хотя бы одну отметку. Мы видим, что да, среди у нас такие территории как Селиетки, Геракло, Хариткашский район, город Бузулук, Бузулукский район и так далее. А вот а желтый график это число, прошу прощения за не на слайде, это число входов родителей. И смотрите, как интересно, да, эти графики. Где-то, ну, понятно, что родителей значительно больше, чем учителей, но активные территории, да, это, конечно, получается города. Родители в городах более активны. Также выписывала я на этом слайде территории, в которых родители пока не входили ни разу в дневник. И э, территории, в которых педагоги пока не выставили еще ни одной оценки. Да? Но за последние полгода мы значительно в этом плане продвинулись. И в ближайшее время мы... Э, Наши ближайшие... Не слышно. А сейчас лучше слышно, коллеги? Совсем не слышно. Попробую микрофон держать ближе. Так лучше? Скажите, пожалуйста. Угу. Спасибо. А, так вот, а, значит, ближайшая наша перспектива а, – это переход всех учреждений области на использование электронных журнала АИСМУСО. А, вы а, все нам прислали а, графики перехода, да? Кто-то Планировал переход полностью всех учреждений а, до 1 сентября, кто-то часть учреждений до 1 ноября и незначительная малая часть остается у нас до 1 января 2019 года. То есть К началу нового года все а, территории, а, все а, учреждения должны будут на использование, журнала нашей региональной системы. Еще раз озвучу, что для всех организована единая точка доступа в электронный журнал и дневник на портале edu.rb.ru. Вы видите, что на заглавной странице, я сделала скриншот этой заглавной страницы, вы видите без входа в Реги... Без регистрации да, вы можете сразу получить э, достаточно много информации. Здесь и программа внедрения, и э, все э, необходимые инструкции по работе с электронными дневниками и журналами. Вы можете скачать стартовый пакет, изучить его внимательно. Можете отдельно скачивать инструкции для учителя, зауча, руководителя и ученика. Там же вы можете скачать и отчет о внедрении электронной услуги. В этом отчете все учреждения, которые работают с электронными и журналами и количественные показатели по числу обращений родителями, учителями и, и так далее. Ну вот, например, с 1 с 9 февраля 2018 года по 1 августа число педагогов в журнале выставляющих отметку увеличилось с тысячи с небольшим до четырех с половиной тысяч человек. Но эти показатели для нас, конечно, были очень важны. Но дальнейшая наша работа должна стать теперь более массовый, более стабильный. Если мы полностью переходим на этот дневник, то есть нас будет уже интересовать системная работа, да, не разовое выставление оценок, а то, как вы сможете его использовать непосредственно в учебном процессе. Еще раз повторяю, что для начала работы вам нужно будет для тех, кто только... Начинает, я обращаюсь к вам сейчас непосредственно, да, скачать стартовый пакет, изучить все инструкции, да, и также инструкции по регистрации на госуслуги. То есть все пользователи электронных дневников и журналов должны будут иметь регистрацию на госуслугах, как учителя, так и родители. Часто задают вопросы по работе с электронными дневниками и журналами. Некоторые из них я вот сегодня даже вынесла в свою презентацию о том, например, если учитель работает в нескольких школах, такое тоже бывает. И это, это тоже допустимо в электронном дневнике и журнале. Он может быть зарегистрирован единожды на госусловах, да, но иметь доступ к журналам одной и другой организации. В ресурсах, уважаемые коллеги, если вы заинтересуетесь часто задаваемым вопросом, вы можете этот файл скачать. Там вопросов и ответов побольше, чем я сегодня взяла в презентацию. Что касается предоставления информации о текущей успеваемости учащегося, то родители могут его, их получить как непосредственно, обратившись к дневнику на портале edu.rb.ru, так и на портале госуслуги. Единственное отличие будет в том, что на портале еду.ру они могут получить информацию. О всех оценках, когда бы они не обратились, да, то на портал госуслуги э, импортируются э, результаты э, еженедельные. То есть можно запросить по неделям, да, за эту неделю, потом за следующую. То есть э, за одно обращение можно получить результаты только одной недели обучения. Если у вас, будут возникать, у, вас или у родителей будут возникать вопросы по техническому характеру, да, один, из, один из вариантов решения этих вопросов о том, что проблемы, скорее всего, могут быть с браузером. Да, то есть либо он, устаревший его, нужно обновить. И рекомендуем использовать Chrome и Firefox. Ну и, конечно, все наши данные, с которыми мы используем в электронном журнале, мы берем их в электронной школе. И логин и пароль для входа в электронный журнал вы будете использовать те же, что и для электронной школы. Вот такое у меня небольшое вводное выступление. На, это, на этот момент я хочу передать, передать слово Татьяне Васильевне Шевриной.